Всем привет! С вами канал Фишинг КНК. Продолжаем серию обзоров на, на, на зимние снасти. И сегодня у нас балансир от фирмы Lucky John, майка в сорок девятом размере. Данный балансир я брал для ловли окуня. Длина его составляет 49 миллиметров, вес 3 грамма. Оснащается двумя тройниками. Выполнен он из пластика совместно с элементами с элементами. Игра данного балансира заключается покачивание боками при падении это уже не так классическая игра обычных балансиров в виде восьмерки ну в принципе я его брал чисто для пассивной рыбы когда уже балансиры классически не будут срабатывать буду пробовать им ловить вот такой вот балансирчик также протестировал его уже непосредственно под водой смотрите это видео далее конечно не на водоеме снято а в домашних условиях, но все равно уже оценить игру данного плантира представляется возможным конечно уже вот в ближайшее время протестим его непосредственно на водоеме половим рыбку, окуня ну а пока подписывайтесь на мой канал Ставьте лайки. Все, пока-пока.